Звучит вальс фантазии Михаила Дзенки. Вот этот вальс. Я вам свои, свои романсы, свою вещаю, переписку предъявляю, любовь и комментарий от вас ожидаю. На этот раз парадокс со мной произошел. Обычно мои проколы устным приказом об увольнении, о моем увольнении шел. Этот раз решили должность повысить. Старший офицер. Должности повысить. Старший офицерский состав гарнизона посел... поселка Осиного Роща потребовал убрать меня из 49-го отдела милиции, где я наказание отбывал. Причина была веская. 8 мая. 82 -го года в части День Победы отмечали. И подростки, дети старшего офицерского встава военным свои подарки отдали. Они огромным, огромным приветствием Гитлеру и Гимлеру. Забор части разрисовали, прапорщики это увидали и честь России защищать стали. Очень сами сильно пострадали, подонки били их железными прутами. К моему приезду они уже сбежали, пришлось кинолога с собакой ждать и вместе вместе мы их штаб их штаб в парке смогли зазыскать и подростков на гаупахту временно доставлять. Прапорщиков я всех отпросил, под копюрку объяснение брал, я брал, так как реакцию от отцов-командиров я уже знал фото и оригинал объяснений себе оставлял это уже для постраховки от моего вольения копии объяснений я следователю отдал как ожидал уголовное дела не возбудили так как отцы командиры все быстро устранили. Заборку труб был как все. Как новенький. Прапочка поширили, Кому премию дали, кому квартиру, кому звание добавили. Некоторых припугнули пугнули о увольнении. Все они отказались от своего показаний. Я не стал своего увольнения ждать. Купил. объяснений снял. И Николай Николаевичу, майору особого отдела части пенсионера, отдал. Он влил Лен-О забежал там, Ленинградский военный округ забежал там помощи, не получал. Он в Москву слетал, все там отдал. Реакция была мгновенная. Многим офицерам звезды поубавили, у должности сняли и служить отправили подальше от Ленинграда. Николай Николаевич Асабис за два месяца до моего повышения сообщил мне, что меня замом в мое родное 19 делей назначают. Через два месяца руководство района пригласило более 10 кандидатов на эту должность и все добровольно отказались. Они знали, что через два года их понизут должности или уволят. Это было похоже на хорошо спланированную акцию. Эту ловушку оставили всем мне. Немного просчитались. Я 9 лет на этой должности протрубил. Попреки планам руководства. Ну и до свидания. Жив-здоров, жду увольнения пятого.